Добрый день, информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов, касаемо вчерашнего дня? Да, конечно. Так. Первый вопрос. Какой вчера был день? 23 февраля. День защитника Отечества, если я не ошибаюсь. Так. А знаете, что этот день был образован 23 февраля 1918 года? И был... и... Назван он был в честь того, что был издан декрет социалистической отечественной опасности и был, было создание Красной Армии и флота в этот день. Я этого не знал, честно. Я, наверное, я забыл этот момент из школьной истории, на самом деле. Мне очень приятно узнать такую информацию от вас, Григорий, правильно же? Правильно, да. Я хотел бы даже у вас поинтересоваться, а скажите, пожалуйста, а, это все действительно то есть я могу это сейчас вот, то есть взять загуглить в телефоне в смысле то что действительно как бы день за рождение можно сказать красной армии да если да если в интернете в принципе вобьете эти данные да, он назывался до да, 1991 -го года день создания красной армии и флота я этого не знал честно ну, впоследствии день, он был день советской армии и флота а сейчас он называется день защитника отечества вы просите меня какой то комментарий дать по этому да. поводу хотелось бы также уточнить как? Почему, как вы думаете, почему сейчас этот праздник называется именно День защитника Отечества? Почему конкретно? Ну, даже не знаю, ну, как бы, ну, международный мужской день, можно сказать. Даже не то, что мужской день, а людей, которые отдали, ну, не знаю, свою жизнь, свою, не знаю, все отдали на благо Родины. Я думаю так. Все, спасибо большое, что ответили на вопросы. Всего, большое, доброго. Всего доброго. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой вчера был праздник? 23 февраля, День защитника Отечества. Раньше он, по-моему, назывался День Красной Армии и Флота, что-то такое. Вот. Ну, то есть там День защитника Отечества. Вы случайно не знаете, в честь какой даты ознаменован этот праздник? Ну, насколько я помню, там в 2017 году, по-моему, что-то там было. Ну, честно говоря, сейчас не смогу точно ответить. Помню, что у него такие далекие корни, связанные с Октябрьской революцией, что такое, что-то сформированы, какие-то части. Точно не скажу. Сейчас могу. Правильно мыслите, да. В 2018 году был mm -hmm. декрет Ленина mm -hmm. социалистическое отечество в опасности. Mm -hmm. Ну, и этот день, ну, соответственно, ну, считается днем рождения mm -hmm. Красной mm -hmm. Армии. Вот смотрите, да, день рождения Красной Армии – а сейчас день защитника Отечества. Почему затушевывается э, дата, смысл. да, первоначальный смысл? Ну, скорее всего, времена изменились, возможно, не совсем как бы корректно э, сейчас именно привязываться к тому, к декрету, который был в восемнадцатом году. Возможно, что ну, актуальность именно тех лозунгов, которые были в тот момент, возможно, несколько заретушировалась. Но смысл, в принципе, хороший, благородный, то есть защитник Отечества. Такой праздник есть в каждой стране. Я думаю, что какой дать его привязать, ну, не принципиально, на мой взгляд. Спасибо большое за ваши ответы. Пожалуйста. Добрый день. Решите задать буквально несколько вопросов. Какой вчера был праздник? 23 февраля, день Советской Армии. День Советской Армии. То есть, ты знаете, что День Советской Армии и флота. Да. В честь чего этот праздник образован, знаете? Могли бы вкратце сказать. Ну, это как мужской праздник. И... В честь чего там, может быть, он был назван так? Ну, в честь чего? В честь тех, кто служил это... Смотрите, сейчас на данный момент этот праздник называется День Защитника Отечества. Равноценна ли замена понятий на том, что он уже был как День Советской Армии Флота или образование, образования Красной Армии флота? Сейчас День защитника Отечества. Почему именно сейчас равноценна ли смена названия? Ну, я думаю, что да. равноценно. Так, смотрите, День защитника отечества. Какое отечество мы на данный момент защищаем? Россию. Так, а как, например, тогда был день Советской армии флота, день образования Красной армии, если было воззвание, как преобразование праздника, честь чего это было, 23 февраля 1918 года было воззвание Социалистическое Отечество опасности, все на защиту социалистического отечества, а сейчас? сейчас даже, ну я не знаю, что сказать. То есть, по сути, защищаем отечество, которое, по сути, на данный момент... Да, то, что осталось от него. Все, спасибо большое, что ответили. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой вчера был праздник? 23 февраля. 23, да. Это дата. День защитника Отечества. А в честь какого дня? В курсе? Ну, а чем ознаменуем событие? честь победы, наверное. Нет. Победы? Кого над кем, если победы? В СССР над фашистской Германией. Нет, Это 9 мая? 9 мая, ну, братан, так. не то Сейчас. Может, может быть, говорили вам на уроках истории? А mm -hmm. может и говорили. Mm -hmm. Я сам на руку, истории. Но no, yeah. все мимо прошло, я понял. Ну в этот день в 1918 году был издан декрет Ленина. Знаете кто такой Ленин, да? Yeah. Да, а конечно. Ну мало ли. Mm -hmm. Был издан декрет Ленина "Социалистическое Отечество в опасности", mm -hmm. когда наступали немцы на Петроград. Ну и соответственно этот день считается днем рождения рабочей крестьянской Красной Армии. А сейчас, как он называется, День защитника Отечества, да, вы сказали? Да. То есть вопрос следующий, почему вот это название, да, первичное, которое ознаменован конкретными событиями, подвигом наших предков, теперь заменили на безликая День защитника Отечества? Ну, возможно, как бы объединили, так скажем, чтобы как бы название было больше общим, так сказать. Чтобы вот там был раньше день Красной Армии, да, вроде бы сказали? Да, да, да. Вот, а сейчас типа просто день, как бы, защитника Отечества, день, типа, так сказать, мужской день вот. А может просто осовременили. Да, кстати, возможно тоже. Спасибо большое за ваше мнение, за ваше интервью. Нет. Прошу, я задать вам буквально несколько вопросов. Так, первый вопрос. Какой вчера был день? День защитника Отечества. А в честь чего был этот день? защитник защитников отечества. Так, а знаете ли вы то, что в 1917 году, именно в этот день, 23 февраля, был издан декрет социалистическое отечество в опасности, и в этот день была образована Красная Армия и флот? Нет, не знаю. И назывался он до 1991 -го года День Советской Армии и флот, ну, либо Красной Армии? Нет, я не жил в Советском Союзе, не знаю таком. Так, ну вот на данный момент теперь знаете. Скажите, а почему, э, равноценно ли было переименование в День Советской Армии и Флота в День Защитника Отечества? Какое Отечество, например, мы защищаем сейчас? Я пока никого не защищаю, так и я еще не служил. Вот. Я думаю, что это неправильно было. То, что было в Советском Союзе, стоит оставить в Советском Союзе. И жить только в России. Все, спасибо вам большое, что ответили. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какой вчера был день, в честь которого сегодня выходной? День защитника отечества. Так. А в честь чего был этот день? В честь какого события? честь... Знаете, что в 1918 году в этот день был издан декрет социалистическое социалистической опасности и был объявлен днем создания Красной Армии и флота. Он назывался, впрочем, в советское время День Советской Армии и Флота, а сейчас День Защитника Отечества. Что-то такое слышал, да. Скажите, а равноценно ли замена этого праздника, сейчас он называется День Защитника Отечества, то есть, по сути, произошло переименование, равноценно ли это? Возможно. В принципе. Так. Скажите, пожалуйста, а вот он называется День защитника Что Какое отечество мы на данный момент защищаем, получается? Российскую Федерацию. В принципе, и Россию Российскую Федерацию в целом. То есть праздник не только мужчин, как вот считается, а также и женщин, которые служат тоже добровольно. Вот. То есть, фактически, это просто день, за то, что день армии, по сути, день защитника, по сути, вооруженных сил, как то тебе просто получилось. Ну, в принципе, да, но также есть люди не военных специализаций, которые у нас защищают. Те же. Не знаю. Все у вас, да, получается? Mm -hmm. Все, спасибо большое, что ответили, спасибо большое, что делали время. Хотелось бы задать первый вопрос. Какой вчера был день? Ну, насколько я знаю, что это день военно-морского флота и советской армии. Ну, сейчас российская, наверное, армия. Так, а в честь чего был этот день? Именно назвать в честь какого события? Да что-то в 2018 году наши советские войска, по-моему, дали где-то под Питером, что ли, отпор немецким, по-моему, войскам. Ну, в тот день, в принципе, еще был декрет э, наш, э, «Социалистическое отечество в опасности». был набор Красной армии и флот для ну, обороны. Да, да. Смотрите, сейчас этот, заменили другое название, этот праздник. Заменили День защитника отечества. Равноценно ли замена по названию? На ваш взгляд. <кх> ну, я думаю, что равными, То есть это, <кх> как сказать, э... равноценно. Я считаю, что равноценно. Все, спасибо большое, что ответили. Добрый день, форум «Ледокол». Сегодня 23 февраля, что сегодня за день? Сегодня 102-я годовщина ледяного похода Белой Армии Добровольческой под руководством Деникина, значит, Врангеля, да, и... Кто там был еще один? который умер в походе. И, собственно, мы пришли поддержать это мероприятие. Правда, тут флаги какие-то вражеские стоят, то есть мы немножко удивились. Но так мы патриоты Родины, мы пришли как бы, посмотреть, что здесь происходит. А вот скажите, почему сегодня день вот переименован как день защитника Отечества? Раньше он назывался День рабочей-крестьянской Красной Армии создание. Ну, потому что Рабочая крестьянская Красной Армия как бы натворила много делов, потом ее переименовали в Советскую Армию. День защитника Отечества стал после, собственно, Великой, о, господи, Великой Отечественной войны. То есть Сталин там вернул офицерские звания, вернул. Основал заново московский патриархат, вернул религию как бы. То есть упор был на патриотизм, чтобы мобилизовать широкие свои населения. Потому что за идею коммунизма сражаться никто не хотел. Вот мое мнение. Хорошо. И тогда такой вопрос. Вы сами служили в армии? Нет, я пока обучаюсь в магистратуре, так что у меня отсрочка от армии. А пойдете? Ну, призовут, так пойду. Какую вы будете Россию защищать, богатых или бедных? И богатых, и бедных, и средних. Всю, всю Россию. То есть для вас нет разницы, допустим, на то, что сегодня повальное нищенство в стране, разруха экономическая. Это считается нормальным. Это наше отечество общее. Ну, смотря что поднимать под нищенством, потому что наша, наша страна находится так посередине, конечно, хуже Европы, но лучше, чем многие другие страны. Так что это понятие субъективное. Рассвоение, да, есть, но я считаю, что это естественно. Но из-за чего оно существует? Из-за, собственно, свободной рыночной системы, потому что кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, у кого-то есть предпринимательские способности, у кого-то нет. Кто-то выбрал не ту специальность, может, пошел, отучился, у него зарплата не такая, какую он рассчитывал. У нас низкая культура вообще как бы... Планирование своей жизни, то есть люди поступают куда хотят, потом не могут найти работу. То есть мне кажется, надо просто школьников обучать не каким-то предметом, которым не понадобится. А, допустим, профориентации, чтобы они рынок труда изучили, пошли туда, куда у них будет достойная зарплата, либо где им нравится работать. И в таком духе. А куда они пойдут работать, если же годным практически закрываются по одному заводу и постоянно сокращаются чисел рабочих мест? Ну, заводы сокращаются, потому что их слишком много открыли в Советском Союзе, и они работали фактически на экспорт, причем в соцстраны страны, а эти долги, собственно, этих сотен стран у нас прощаются, эти, значит, тот же ЧТЗ у меня дед там работал, он поставлял тракторы на Кубу, в Африку, потом приезжали специалисты из ЧТЗ, смотрели эти тракторы просто гнили, либо в Африке их разбирали на части, вешали как украшения в доме, то есть не рационально использовались ресурсы, расплодили много заводов, они стали не конкурентоспособны в рыночной экономике, поэтому они закрываются. А работы у нас, кроме заводов, еще куча в стране. То -то Какой? Они можно найти, не знаю. Наверное, в магазине. В пятерочке, грузчиком на складе, да? Знаю, я вот химик, я спокойно в Челябинске работу нашел, зарплат как бы средняя по области, там, 27-25 тысяч. То есть, вы считаете это много? Я не считаю, что это много, я считаю, что это приемлемо в нашей области, допустим. А то, что сегодня кто-то получает в день миллион рублей, а вы получаете 27 в месяц, это нормально? Смотря кто получает миллион, если он... Ну, миллион владельцы средств производства, то есть владельцы заводов, фабрик, недр, банков. А вы получаете 27 как наемный работник? Правильно, я же не владелец, почему я должен получать миллион? Ну, а вы думаете, вы станете этим владельцем? Возможно, в будущем стану, как только стану, обладать какими-то способностями к этому. Поближе. Так и вы, когда устраиваетесь на работу, вы продаете свое время, труд и умения за определенную сумму, и больше вам за нее никто не заплатит? Ну правильно, мне за нее и платят, это и есть суть работы. Ну кто-то эти владеет, на да кого-то вы работаете, и он отчуждает именно ваш труд, в своих интересах, потому он обогащается. А вы как были нищим, так и останетесь всю жизнь. Я не считаю себя нищим. Ну а вы кто, богатый, за 27 тысяч рублей работаете? Мир как в бы недельце на богатых и нищих, я себя считаю там, внизу среднего класса, допустим, то есть у меня зарплаты хватает на мою жизнь. А какой средний класс, что это понимание, можете раскрыть? Средний класс – это когда хватает денег на еду и можно делать накопления банковские. Спасибо за ответы!